Добрый день, друзья! Добрый вечер! Рад всех приветствовать! Специально для Ческомрум я, Владимир Добров, сегодня с вами проведу обзор лучшей партии дня в Ну что же, надеюсь, все уже сегодня получили заряд бодрости и позитива, очередного шахматного адреналина. И, безусловно, сегодняшняя партия, которая, которую отметил как раз-таки Александр Грещук с Марией Емельяновой, Партия Дуды и Раппорта, двух замечательных и ярких шахматистов, сегодня вашему вниманию. Итак, ну что ж, двинемся вперед. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать с радостью. Всех вас приветствую, YouTube и Twitch. И полетели. Итак, вообще интересно, что данный турнир нам готовит. Больше будет склоняться к ходу D4 или к E4. Сегодня в большинстве досок... Был сделан ход ферзевой пешкой. Ну, вот, в общем, как пойдет, мы посмотрим. Итак, d4 конь в 6. Раппорт играл сегодня чертами. И в таких вот хитрых разветвлениях лондонской системы э, раппорт сделал ход слона f 5, который, в общем-то, является достаточно модным продолжением. И много здесь всего уже сыграно. Э, топ у меня и не только. И c4, один из самых амбициозных, безусловных, ходов, которые создают напряжение в центре, e6, е 3 Ну что ж, вот это первая позиция, которую надо отметить, что у черных здесь э, есть уже определенный выбор. В первую очередь это взятие на b1. В случае слона b1 белые чаще всего забирают ферзем и после шаха теряют временно, на, точнее навсегда, рокировку. И вот такие вот варианты, в таких вариантах, в общем-то, чаще всего у черных очень крепкая позиция. В целом, думаю, что для Дуде, как и для, для него, точнее, позиция была весьма комфортным. Но рапорт известен тем, что достаточно боевой, активный шахматист решил сыграть похитрее и сделал ход конь БДС. Отмечу, что кроме хода e3, в этих позициях еще существует такой достаточно хитрый ход ферзь b3, который ведет к более острой борьбе. Ход, который весьма конкретен, то есть белые нападают на пешку b7. И в этом случае теория развивается может следующим образом: черные забирают dc, ферзь b7, слон h 4 Жертвуется пешка на c7, но начинаются дикие осложнения. Дается шаг на b4. Мы видим в данном случае у белых не такой большой выбор. Белые должны здесь играть конь bd2. Потому как слоном возвращаться нельзя из-за потери ферзя. Ну, а конь fd2 достаточно корявый ход. Да, ну и в случае хода конь c3. Черные забирают на c7, слон c7 и бьют на f3. И возникает достаточно быстро вот такое вот развитие событий. Конь d5, нападая на слона и, соответственно, на коня c3. Слон бьет b8, ладья b8. И после ладья c1 вынужденного хода черные играют, скажем, король e7. И позиция достаточно быстро выхолачивается, потому что после хода слон бьет c4, естественно, черные пробивают на c3 два раза, пользуясь тем случаем, что первая линия... Слаба. Черный, белый играет король е2, и слон d4. В этом случае мы видим, что фигуры все, в общем-то, ушли с доски, и партия быстро заканчивается в нище. Ну вот в случае хода конь d 2 Здесь интересные могут быть осложнения. После ферзь бьет c7, слон c7. Черные, допустим, играют король е 7 подготавливая ход, ладья, c8. И после а3, c3. Вот такие вот бешеные совершенно варианты могут возникать. А, Б, Б. Вот видите, какая сложнейшая позиция ладья А2, и после хода ладья c8, слон на c7 теряется, так как первый ряд опять-таки слабый. Ну и, в общем-то, к такой вот позиции могло привести, могло привести это продолжение. В целом здесь позиция ближе к равенству. Белые здесь играют либо Е3, пускай ладью тогда на c1, и фланг все-таки у белых стоит. Ну и в этом случае. Черных порядок. Что можно отметить? Значит, ферзь b3 ход, безусловно, делался, но все-таки он не самый главный, и мы идем к партии E3, конь bd7, ферзь b3, амбициозный ход, слон d6. Ну, и вот здесь после слона d6. У белых немало было возможностей. Их отмечали также и наши уважаемые комментаторы. Дуда сыграл слон g3, однако вот интересен был ход слон d6. В этом случае у черных продолжений было немало. Промежуток dc, безусловно, заслуживает внимания. Ну и, в общем, спокойное взятие на d6. Что же в этом случае могло произойти? В случае dc белые забирали, скажем, на c7. Одна из возможностей cb, слон d8, b, конь c3. Ладья D8, ладья A2. Ну и, в общем-то, после а 6 позиция скорее ближе к равенству, нежели каким-то перевесом белых. То есть, так как структура вполне крепкая, у черных проблем никаких нет, линию C они занимают. Ну и, в общем-то, говорить о каких-то серьезных преимуществах не приходится. Второй же вариант, который у белых также возможен, в этом случае это взятие на C4. И теперь после э, cd э, мы видим позиция тоже достаточно интересная. Ферзь Б7, допустим, есть ход ладья Б8, ферзь А6, ладья Б2, конь БД2. Висит пешка на d 6 ее надо защищать. И, в принципе, можно даже наверное, попробовать сыграть король Е7. Но в этом случае, скажем, белая игра ферзь А3, мы видим, э, атакуют ладью Б2 и... Некоторые виды имеют на пешку d 6 Наверное, определенное преимущество делом сохраняло. Ну, хорошо. Значит, это была такая опция. Мы идем пока дальше. И возвращаемся к позиции после... После... После... CD. В этом случае... Белые могли бы сыграть конь c3, и здесь э, мы видим давление на d5 определенное белое оказывает, и черные, конечно, могут побить dc, в этом случае есть выбор между взятием на b7 и взятием на c4. В целом позиция у белых чуть приятнее, а в случае, скажем, такого хода, как конь b6, который определяет пешку c4 у белых, в общем-то, есть неприятный шаг на b5, который позволяет им захватить ну, достаточно интересную инициативу. В этом случае после естественного хода ферзь d7 белые могут позволить себе как перейти в веншпиль после хода король d7, ну здесь можно сказать позиция скорее равная ближе к равенству точнее, так и попытаться сыграть более амбициозно сыграть скажем c5 после хода конь c8 скажем пойти ладья c1. В этом случае мы видим определенное давление пешка на c5. Хороша, защищенное, позиционное давление у белых присутствует. И, наверное, черным нужно делать еще несколько точных ходов для того, чтобы позицию уравнять. Но третий же вариант, который также возможен, скажем, если черные здесь захотят как-то сыграть экстравагантно, скажем, убрать королев на f8, ну, тут достаточно даже пойти b3, после чего мы видим, <coughs> белые сохраняют, Сильную пешку на C4 и ферзь на B5 нему никак не пристать. Слон E2, ракировка белых должен быть большой плюс. Ну что ж, вот такой вот небольшой экскурс по дебютному варианту. Слон G3 сыграл Дудом. И здесь Рапорт а, сделал интересный ход DC. После DC слон C4 у черных также здесь было немало возможностей. Пешка на B7, конечно, провисает. Раппорт сделал под вот, ладья Б8. Однако можно было сыграть даже более амбициозно, сыграть А5. Вот такая тоже возможность у черных была. Но и в этом случае белые должны были, если в случае взятия на b 7 черные, в общем стояли достаточно крепко. По ладья Б8, ферзь 6 ладья Б6. И ферзь А7 взятие на b 2 Рокировка. Ферзь b8, ну, говорить о каких-то больших перевесах за белых не приходится. Может быть, какой-то номинальный плюс у них и есть. Мы видим, что на опять пешка не висит, так как теряется конь в этом случае. Очень много ударов по линии Б. Ну, в общем-то, позиция, наверное, ближе к равенству. Однако, естественно, белые не обязаны брать на b7. Могут они развиваться более спокойным способом. Ну, в этом случае черные, в общем-то, укрепляются, и позиция весьма интересна. Ну что ж, двинемся дальше. Ладья b8. Здесь у белых была возможность развить коня как на d2, так и на c3. Также можно было сделать и рокировку предварительно, не определяя положение коня. Дуда решил сыграть конь c3. Дуда, конечно, здорово усилился в дебюте, надо отметить. И эта партия. Не сказать, чтобы она принесла ему какие-то плоды по дебюту, но тем не менее вообще вся игра дальнейшая была весьма концептуальна. b5 очень агрессивно и, и в общем-то, правильно сыграл рапорт, напал на слона. Брать, конечно же, было нельзя. И после рокировки ладья d1 тонкий опять-таки ход подготавливающий груз коня в центр в Позволил, в общем-то, белым задать некоторые вопросы. Отреагировал рапорт просто. Ферзь Е7, четкий ход. И возникла первая критическая позиция после хода конь Е5. Очень принципиально было сыграно. Угрожает, угрожает вилка на c 6 В этом случае черные играют b 4 Попадают на коня. Конь А4. И взятие на e5 происходит слоном. Де, кони четыре 4 настоящая жертва пешки, позиционная. f3, на эту позицию шел Дуда, на эту позицию шел и рапорт Но, безусловно, надо отдать должное Яну Кшиштофу, который сыграл именно позиционно находчиво Он жертвует центральную пешку ради... Ограничение подвижности черных фигур. И вот здесь уже много времени потратили оба игрока. У них оставалось здесь уже буквально по 20 минут на часах. И долго здесь рапорт размышлял, брать ли ему центральную пешку или разгружать, разгружать позицию после хода конь c 5 что и было в партии. Ну и в общем действительно было над чем подумать. И все же он решил поменять коней. Но давайте рассмотрим, что же все-таки предполагал ход коньбит Е5. Ход достаточно принципиальный. Пешка центральная уходит с доски. Белый обязаны вырезать слона на время, слон G6. И в этой позиции белый, скорее всего, располагали бы ферзя на поле Е3, где он хорошо контролировал бы поле C5. Мы видим, что лишняя пешка черных находится на ферзевом фланге, где, в общем-то пока никаких ситуаций не происходит. У белых простая, в общем-то, игра. Они могут поставить короля на f2, в дальнейшем перекинуться на линию c, давление оказать. И в целом, если им удастся поменять ферзей в этой позиции, у белых возможен долгосрочный перевес. Потому что в их король будет ближе к центру. И, в общем-то, игра по отношению к этого слона будет весьма неприятно. Поэтому черным в этих позициях одна из таких классических идей, которая возникает, это движение F5, то есть для того, чтобы обеспечить слону чуть больше пространства, пробить, так сказать, центр. Ну и вот здесь вот критическая, конечно, позиция могла возникнуть. Допустим, черные могут выбирать между движением, какую ладью еще ставить на D8, оставить ли ладью на F8 с целью проводить этот ход F5, либо оставить все-таки ее на b8 сказать сложно. Но, к примеру, после ладья bd8, король f2, такой самый напрашивающийся ход, черные могли бы продолжать ходом f5 и возникала достаточно сложная борьба. Ферзь c5, то есть черные опять-таки, белые предлагают размены, то есть цель как раз-таки обеспечить вот эту вот инициативу как пешки черных, черных на этом фланге весьма слабы, они могут очень быстро потеряться, если мы ферзи смахнем, но черные будут, скорее всего, от этого защищаться. Сыграют ферзь f6. И после Ев позиция бы открывалась, и мы видим, что, скажем, ладья d8, ладья d8, ферзь бьет b4 восстанавливался материал, однако черные фигуры приобретают определенную уже активность. Ну и здесь вот сложная позиция, то есть черные здесь имеют даже такой интересный отвлекающий ход, как опять. Это уже, конечно, компьютерные анализы. И, скажем, брать на опять нельзя из захода конь D3. Здесь черные уже получают выигранную позицию из захода ферзь D4. То есть вот такая вот активность от черных заслуживала серьезного внимания, то есть именно игра с ходом F5, после чего возникали действительно острые продолжения. Ну, в общем-то, здесь сложно, говорю, так вот за очень короткий период провести полный анализ этой позиции, однако вот ключевым, в общем ключевой идеей был ход F5. Значит, здесь так, такого не последовало, значит, и все-таки решил рапорт перейти в позицию, где у него будет прекрасно располагаться ферзь. Он съедает центральную пешку, у него великолепное положение ферзя, однако, несмотря на это, есть определенные, как говорят, нюансы. Ладья Д7, ладья врывается на седьмой ряд, и вот эта линия Д, она... Очень сильно У белых теперь развязаны руки и наличие лишней пешки пока не гарантирует черным полного, как ни странно, равенство Здесь нужно очень точно играть. И такое ощущение, что рапорт Няцколько потерял здесь нить. То есть он вроде бы делал правильные ходы, однако вот эти вот правильные ходы, их нужно было сделать немало. Белым играть здесь несколько проще, что, в общем-то, и отметил также наш великий шахматист Александр Грищук в комментариях лайф. Итак, последний ход опять. Ну, сложно сказать, насколько ход опять был здесь необходим. Просто рапорт решил не определять позицию других пешек, может быть, не видел какого-то более полезного хода. Однако здесь у черных как минимум несколько продолжений, которые могли Скажем так, быть равнозначными. Одно из этих предложений достаточно экстравагантно. Черный был достаточно интересный ход g5. Одновременно организуется форточка, король несколько приоткрывается, но этим воспользоваться никак нельзя. Более того, пешка на g5 в некоторых вариантах, ну, допустим, в случае хода ладья c1 логичного, когда белые нападают на пешку c7, черные могут позволить себе различные продолжения, в том числе играть как, как h5 даже у них есть идеи с h4, так в общем -то, и c5 и там и там позиция достаточно сложная, то есть пешка на g5 обеспечила такой в общем-то интереснейшую компенсацию не точнее не компенсацию а интересный встречный курс но решил пока поприменить рапорт, возможно, э, не знаю, переоценивал свою позицию все-таки лишняя пешка, ферзь в центре, что казалось бы, может здесь произойти. Однако не все так просто оказалось. Ладья D1, и здесь опять-таки была масса продолжений, и одно из них э, рапорт пропустил. Он сыграл h5, то есть, в общем-то, ход весьма логичный, опять-таки, форточка организовывается, однако у него был достаточно надежный, на первый взгляд, ход, который давал полную, полное уравнение. Ход а4, то есть на другом фланге, пешка альфа 0 И в случае взятия на а4 черные вы забирали на b2, и мы видим, что это уже позиция, эта позиция уже действительно равная, грозит ход ладья А8, пешка на А2 может быть потеряна, ну и здесь белые как бы не играли, скажем, Е4, слон же 6 там ладья Д2, черный ферзь может располагаться где угодно, вплоть даже на С3 и на Е5 опять-таки может вернуться. Позиция, позиция у них очень крепка и надежна. Так что вот ход А4 для черных был очень важен. После же хода h5, e4, слон g6, здесь здорово Дуда перестроился. Он как раз-таки не дал возможность черным осуществить этот разгрузочный вариант a4. И позиционно у белых стола уже намного приятнее, так как у них есть линия d прекрасная. Ферзь на b3 теперь будет переходить в район поля e3, прекрасное поле. И недооценил, похоже, Рихт эту позицию, так как в этом случае у черных здесь есть определенные уже главные боли, так скажем. H4 он сыграл. Может быть, стоило попытаться, опять-таки, либо защитить как-то пешку, либо, может быть, может дать определенный какой-то шаг на C5. Сказать сложно, потому что, скажем, если дать шаг, После ферзь е 3 опять-таки задается вопрос, а что делать дальше? Размены на руку белую. Слишком активны лазии, и э, слон на же 6 пока в ауте. Забегая вперед, он так, так и остался далеко. Итак, после хода ладья d2, то есть здесь, так, я прошу прощения, да, ладья d2, h4 да, сыграл рапорт. Ж, ферзь h2. Казалось бы, все э, логично. Ферзь проникает ближе к королю и готов здесь похозяйничать. Но очень точно буду доиграть. Слон f1 поддает э, наш h4, понятное дело. И после g3 ферзь h5 возникла еще одна сложная позиция. Был также шаг на h2, который, не сказать, чтобы он скажем, классный. Потому что после хода слон g2 ферзь все-таки находится далеко, далеко от игры. Но, тем не менее, черные здесь могли продолжать игру ходом c5. И после, скажем, хода ферзь c4, ладья c8, то есть занимать несколько пассивную стойку. И, правда, после b3 возникает опять-таки сложности с ходами, потому что все пешки заблокированы, и черным, по сути дела, кроме как возвращаться ферзем в район, скажем, поля H6, ну, больше особо ничего не придумаешь. То есть белые здесь все равно владели бы определенными инициативами и довели бы дальше. Что же можно сказать о, о, об активности черных? Где же у них была активная защита? Ну, давайте двинемся пока дальше. Итак, последовал ход ферзь H5, ферзь E3. И вот здесь произошла, пожалуй, серьезная неточность, после которой действительно черным стало не хорошо, неприятно. Они сыграли C5 и позволили сделать очень важную перестройку. Дуда делает ход король g2, после чего черный ферзь также оказывается неудел, а белые фигуры занимают прекрасные позиции, то есть слон на f1. Готов выскакивать на c4. Дальнейший ферзь идет на f4. Ну и, в общем-то, давление белых совершенно сумасшедшее. То есть эти пешки никуда не идут. Они заблокированы. Слон g6 в ауте. И просто могут закончиться в какой-то момент ходы. Ну что же надо было делать вместо хода c5? Вместо хода c5 заслужил внимание, опять-таки, вот этот ключевой ход f5 который позволял черным получить как раз-таки вот эти вот встречные шансы. Ход, конечно, страшный, потому что мы видим, и седьмой ряд начинает в некоторых вариантах гореть, но ход очень конкретный, давление на центр очень мощное. И теперь после хода Ев черные играют не слоны в пять, не пешкой бьют, а бьют именно лазью отдают пешку на e6, и после хода король h7 а, висит а, пешка на f3, белые защищают ее ходом слон g2, и после ладья e8 черные фигуры начинают, опять-таки, активничать, скажем, белые могут вернуться на c4, а, но ну, и вот в этой позиции у черной вроде находится ход ладья btf 3 После слона f3, ферзь h2, слон g2. Ладья f8, король E1, ферзь g1, слон F1. Возникала вот такая парадоксальная позиция, где белые не могут усилить игру. Скажем, ферзь g1. Но это опять-таки компьютерные варианты. Мы видим совершенно сумасшедшие идеи. И здесь, пожалуй, кроме ферзь h4. Король G8 и повторение ходов, белым особо ничего лучше не предложить. Вот такая вот парадоксальная нища была в позиции. Но, опять-таки, это слишком далеко и, на, конечно, на коротком контроле, когда, точнее, уже близкий к то такие решения, они очень опасны и требуют колоссальных усилий. Так как мы видим, что черный король здесь чисто визуально не такой уж обеспеченный, да, то есть в некоторых вариантах белые могут просто зайти по линии H. Но тем не менее, этот ход F5 был конкретным, и он, похоже, уравнивал полностью позицию. Что же последовал? После C5 король G2, как я уже сказал, черные фигуры потеряли э, нить игры, и Рапорт, играя а 4 понятно, что ход по большому счету не имел никакого, никакой здесь силы. Э, Дуда расположился прекрасно на C4, после хода A3, B3 укрепился. Укрепился слон на c4. Все фигуры у него стоят великолепно. И теперь уже нет времени на f5. Мы видим, что нет времени на какие-то активные продолжения. Белые готовы продолжать неприятно усиливать позицию. Ферзь e5, поэтому ход вынужденный. И ферзь f4, точный ход, предлагающий размен ферзей. Ну и рапорт решил... Пойти в пассивную стойку решил он взять, и надеялся он, видимо, что эта позиция держится, однако она оказалась тяжелой. Ну что предложить взамен? Оставить ферзя в районе поля c3 или один, 1 конечно, такая опция была, но в этом случае белые, скажем, могли продолжать атаку неспешно. Там пойти g4, возможно, поставить пешку на g5, может быть, подвести короля на g3, то есть у них еще масса прекрасных полезных ходов, которые могут использовать и... Продолжать вот это вот неприятнейшее давление. Как минимум g4. Я не говорю уже о других каких-то ходах, типа ферзь d6, который тотально забирает линию d, а такую пешку c5 еще параллельно, то есть полный карабланш у белых на руках. В этом случае, конечно, тоже рапорту бы неприятно было, но он решил, видимо, вот так вот решить вопрос. Однако эта позиция, как я сказал, оказалась тяжелее. Слон h5, король g3. Компьютер здесь еще не понимает, что ну, черные здесь трудности и старается пассивно защищать эту позицию. Ладец 8 верит, в то, что она в принципе защитима, однако вот по-человечески играть крайне неприятно. То есть, вы, вынуждены просто стоять на месте и ждать, пока к вам придут в гости. У белых же простой план. Они защищают пешку на f3 и начинают движение королем по слонам, просит определиться. Ну и вот он решил сыграть g6, и, пожалуй, это последний такой уже ход решающий, который оказался э, плачевным. Ну, как сказать, то есть в плохой позиции все ходы решения кажутся плохими. Ну и вот после хода ладья d3, ладья e8, король h4, король g7, король g5. Совершенно потрясающая позиция на доске, практически цукцван. То есть действительно ничего не ходит, не ходит слон, все пешки заблокированы. Король также не может двигаться, потому что король придет просто на F6, и просто красочная позиция на доске. Дальше можно, я не знаю, пить чай, может быть, и кофе, и улыбаться, просто улыбаться от счастья. Ну что ж, владеешь 8. И здесь после некоторых значит, маневров по седьмому ряду Дуда решил несколько повторений осуществить для того, чтобы выиграть время. Как раз-таки дойти до 40-го хода. Ну и вот, в общем-то, был главный вопрос: что же, что же произошло бы, если черные сыграли бы ладья c8, как бы здесь <coughs> белые э, выигрывали? А выигрывали они бы следующим образом. Ладья пошла на а7, скажем, ладья, допустим, а8, то есть в случае э, вот пытаются черные разменяться. Ну и здесь белые могут позволить себе позволить себе простую реакцию. Они могут взять, а могут не взять. Но ну, лучше, лучше все-таки подождать еще некоторое время. То есть, сейчас, прошу прощения, потерялся у меня вариант. Да. То есть, вот в этой позиции вместо ладья С7 пойти Е5. Вот это ключевая идея за белых, которая, ну, по сути дела, приковывает черных полностью. И после, скажем, ну, любого ухода ладья b8, ладья идет. Ну, ладья вообще не может ходить, ладья, скажем, h8. Белая Ладья идет на c7, угрожает заход на d7, и после ладья c8 ну, белые могут не торопиться, ладья а7, опять-таки, создавать, создавать те же угрозы, после ладья 8 уже наконец-таки взять на а8 и ворваться другой ладьей на d7. В этом случае мы видим, что пешка на e6 висит, ее защитить никак не удается, потому что в случае, скажем, ладья e8 следует ход f5, таранищий позицию, разрывающий положение слона и пешки e6. То есть, опять-таки, ключевой прорыв осуществляется. Ну и, в общем-то, все плохо, потому что в случае еф черные теряют все и сразу ну, в этой позиции, там, не знаю, можно король h 6 сыграть с последующими заходами. В общем-то, здесь, как говорится, ума много не надо. Ну, а ЖФ теряет слона на h 5 поэтому единственный ход здесь хоть как-то на время продолжить игру. Слон бьет f 3 но в этом случае добираются белые до пункта f 7 и добираются очень красиво. После хода владея f 8 вот такой вот небольшой трюк, слон бьет f 7 и здесь выясняется, что брать на f7 нельзя из-за хода e6. И в этом случае мы видим, что не успевают черные добраться до пешки d7. А в случае хода слон c6, допустим, в этой позиции слон c6 ход есть. Белые играют ладья d6. Именно на d6 вот такую пешку g6 из такую слона. И здесь позиция черных совершенно безнадежна, потому что ну, брать на f7 ладьей нет никакого смысла. Забирается сначала на g6, потом на c6, две связанные пешки образуются, а на король f7 ладья бьет c6, и черные совершенно безнадежно стоят, так как нет на ладья 8 скажем, вот e6 есть, самый простой. И в этом случае белые создают две связанные пешки. Ну, скажем, выигрыш здесь слишком прост соединяются они с пешками и выигрывают партию. Вот, в общем-то, такой вот тактический трюк, который оказался, оказался именно ключевым, то есть он связан именно с ходом F5, естественно, Дуда бы нашел после контроля, то есть эта идея витала абсолютно везде, ну и, в общем-то, создал мини-шедевр такой шедевр позиционный, который оказался очень эффектным. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, было интересно. Посмотрим, что нам готовит следующий тур, какие нам партии готовят, какие интересные события э, готовят. Ну и мы видим, что Дуда в прекрасной форме. Э, раппорт пожелаем возвращения в турнир. Безусловно, ярчайший шахматист. Будем за него тоже болеть и смотреть, как он себя проявит. И рад вас всех увидеть. До новых встреч тогда и... Я с вами прощаюсь. Увидимся на днях. Смотрите за шагом, подписывайтесь на канал Ческом.ру и всем пока.